Всем добрый день, меня зовут Екатерина Асмус, я ведический астролог, писатель, сценарист кино, автор песен, я концертирую периодически, в основном сейчас занимаюсь ведической астрологией в большей степени, большая часть времени, Пять лет уже, очень с огромным удовольствием и там занимаюсь этой наукой, у меня очень много клиентов, с которыми мы решаем совершенно потрясающие задачи, ну и это... Я не знаю, это такое вообще удовольствие, и кроме того, оно действительно ну, взрыв мозга и взрыв сознания, и просто полная трансформация жизни. Поэтому я всем очень рекомендую всегда именно ведическую астрологию, потому что она ну, рассматривает больше, чем западная. Вот. Но мы здесь не про конкуренцию, мы здесь просто про возможности. А у меня есть вопросы сегодня, я с удовольствием сейчас на них отвечаю. Значит, первый вопрос такой, бывает ли так, что невозможно сделать ректификацию времени рождения? Ну, ректификацию сделать можно всегда, все зависит от платежеспособности клиента и терпения, и квалификации астролога, потому что мы даем анкеты для ректификации, это встроится ценное количество карт натальных по как бы, данным клиента. Допустим, он знает, что о, это было утром, или он знает, что это было ночью, или, допустим, он вообще ничего не знает. Соответственно, мы смотрим несколько чартов, и мы по этим ответам, которые клиент пишет в анкете, но для этого нужна квалификация астролога, потому что мы должны знать, что в какую Махадашу происходит. Махадаш это длинный, длительный период планеты, как она владеет вашим гороскопом. Что происходит в каком доме, какие могут быть события в каком доме, в такую-то Махадашу, соответственно, ну и все это сравнивать. Ну, это как аналитика. Это, в общем, примерно как следователь, Детектив работал бы, да, но свидетелей нет. <свят> свидетели это планеты. И ты должен простроить логическую сеть. Очень интересно. Ну, это архивная работа, кстати, тоже интересная. Все свидетели умерли, а ты как следователь. Ну, я делаю ректификацию, в общем-то, с удовольствием, потому что я люблю этот процесс исследования, расследования, сравнения логических цепей это такая игра ума. Вот, это интересно. Плюс, конечно, ну я честно скажу, что астролог, у которого есть хороший интуитивный уровень, то есть по-нашему это сказать, допустим, секету сильный, и ты видишь в вглубь предмета, не видя предмета даже, да, а суть предмета, там интуитивная как бы составляющая, медиумическая даже, так скажем, да, она тоже важна и помогает. Вот, но, конечно, очень нужны знания, системные знания, но ну, это как врачи работают, есть Некая схема, как лечить пациента. У нас это тоже есть. астрология это никакие не домыслы, никакая там не, э, как бы, не знаю, там. Не... Очень точная наука, очень много базовых знаний нужно, что что значит. Чем больше ты знаешь, тем легче делать прогнозы правильно. Вот, поэтому можно, да, да, все можно сделать. Значит, что дальше? А вопрос такой. А родители толкают меня в профессию, которую советует астролог. А мне не нравится, что делать. Это очень забавный вопрос, мне очень понравился. Если такая ситуация, то поменяйте астролога. Почему? Потому что... Если астролог вам дают только одну профессию или там три штуки, то его надо точно поменять сразу же. Дело в том, что профессиональная палитра у каждого человека очень широка, огромная. Мы это видим, а мы просто не знаем об этом, мы думаем, что астролог или мама сказала, или в гороскопе написано, который я в газете прочитал. Да, ну это же все дилетантство. Вот, там огромная палитра профессиональная, мы ее видим по нумерологии, по числу дхармы, по числу кармы, кстати, можем даже видеть, тоже интересный анализ. А мы ее видим по Накшатре, мы ее видим, мы видим по определенным домам гороскопа, по нескольким, а мы видим ее по влиянию там в гороскопе, видим по влиянию родителей. В общем-то, там просто люди, знаете, как удивляются, когда они видят, сколько у них профессиональных возможностей, они говорят, что так можно было, это что, все я, да, это все ты, вот это все ты, все это можешь. Вот, естественно, что а, тут как раз, зная уже всю профессиональную палитру, вот вариантов, допустим, у меня там 50 профессий, 30, неважно, да, их много, и я уже могу тогда применить систему Икигай. Икигай, да, это то, за что платят, то, что востребовано, и то, что мне нравится. Там должны совпать лепестки. Если еще не слышали про икигай, то погуглите. И тогда я могу посмотреть все вот это вот, все, к чему меня тянет, все, в чем я талантлив, и за что платят деньги. Совместить это, и тогда уже там какое-то правильное решение может быть, да. Но если я не в зарабатываю деньги, не в своем предназначении, то я бы даже с деньгами буду несчастен. Если я в Дхарме зарабатываю деньги, то я даже без особых денег буду счастлив, но без совсем денег очень мало кто счастлив, это там специальные такие люди, монахи, ну, в общем, это отдельный разговор, у них там специальные гороскопы тоже, мы видим, насколько человек отрешен от этого мира, и ему действительно не надо, ему не интересно, вот, но нам с вами это интересно, нам надо деньги, нам надо имущество, нам надо поднимать себя, все нормально». Вот, это нормальная дхарма человека, это наши обязанности. Вот, поэтому лучше выбирать профессию, которая в икигай закладывается, да, и маме показать, еще маму научить, да, можно э, посмотреть, вот у меня пойти к хорошему астрологу, взять большую палитру профессий, показать маме икигай, и с ней это говорится. Родители в профессию толкают, ну, это значит, я уже достаточно взрослый, но вообще-то, если мы делаем ребенку гороскоп, и ему уже больше 12, он вышел уже из пубертата, то мы должны у него вообще-то разрешение спрашивать, можем ли мы делать ему гороскоп, потому что он уже в своей дхарме, в своей карме. До 12, да, пожалуйста, до пубертата, делайте 12-14, кто в пубертат в разное время ходит. А ребенок до этого времени сидит в биополе матери, в ее карме. Вот почему они все такие милые, когда они маленькие, да, вы все говорите, вот он слушался, потому что он вашу карму творил, он вашей в вашем биополе сидит, вашей дхармой э, как бы пользуется, вашу карму он э, использует, да, то есть вы все одно целое. А тут он вышел из нее, начал свое творить, он свою дхарму совершает, а вам не нравится, ну вот это вот тоже, это надо знать. Вот. и после этого возраста мы уже должны у него спросить, можно ли ему делать гороскоп, и если мы его делаем, мы уже должны до него доносить этот гороскоп, как бы, ну, хорошо, то есть лучше, если ребенок сам с астрологом общается, ну, вы можете вместе, но тем не менее, вот это, как бы, то, что вы передадите от астролога, это может быть очень испорченный телефон, вы же не специалисты, Астролог что-то сказал, а вы не очень поняли, его. ребенку сказали то, что вы хотели сказать, все остальное вы тут же забыли. да? И У меня были случаи, когда там, не я была астрологом, по счастью, потому что я обычно сама с подростками общаюсь. там Астролог дал энное количество профессий, а мама хотела какую-то одну. И вот она ребенку внушала, что вот это самая лучшая профессия, потому что астролог сказал, она так хотела, это нарушение кармы. Нарушение кармы. И своей, и ребенка. Поэтому как бы, обязательно это должно быть совместное действие. А следующий вопрос такой, бывают ли у человека более успешные периоды для заработка, если да, то как их правильно использовать, конечно, да, бывают, есть такие планеты, которые отвечают за деньги, и теоретически, когда идет Махадаша, длинный период, или там какой-то подпериод маленький этой планеты, или даже этот зодиак вот идет, да, там 12 зодиаков в году, соответственно, если там денежных планет идет как бы раши до да, зодиакальный знак то по идее по идее да то тут должен быть лучше заработок но здесь есть очень очень большое но вот для чего нам нужен гороскоп личный они а домыслы а если у вас денежная планета такая как там меркурий юпитер венера планета имущества достатка комфорта и богатства они много, кто из них отвечает за деньги. Он у вас эта планета в плохом положении, и в этот период вы, наоборот, будете терять, если не будете делать упаи методы гармонизации этой планеты. Соответственно, мы должны четко знать, какая планета у нас плохо расположена. И как бы в Махадашу или в подпериод мы ждем деньги, а их нет а наоборот, только потери. Ну, понятно, что планета расположена не так, и мы должны там гармонизировать это пространство, тогда мы будем получать от этого деньги. Или хотя бы не терять. Вот. То есть это очень важный момент. Вот это как лекарство. Вы знаете, если когда говорят там, попей, то, то мне помогло дикость средневековья потому что у меня один организм у другого человека другой организм да? Юрведы нам об этом говорит, да, три доши кто в аюрведе что хочет что-то слышал, три доши, разный тип тела, в Накшатре между прочим мы видим это, нам даже Накшатра подсказывает какая у нас пракрити, то есть изначальная доша превалирующая и что нам делать, чтобы было все в балансе все нам Накшатра подсказывает даже это вот. и как бы, соответственно, мы не можем брать чужие упаи, мы не можем делиться упаями, это личное, абсолютно, вам астролог дал, вы кому-то даете, ему не можете помочь, ему плохо, наоборот, может быть, вот, поэтому здесь нужны, во-первых, полное понимание своего гороскопа, Хорошо ли у вас денежные планеты стоят, для этого можно прийти на консультацию по денежным планетам, да, по денежным домам. Часовая консультация, можно все решить по этому вопросу, все понимать вообще от и до, даже натальную карту делать не надо, вот, можно на одну консультацию сходить. Вот, и тогда вы будете понимать, как пользоваться, ну естественно, если у нас хорош, хорошо стоит эта планета, то прям бери и делай, да. А если плохо стоит, то надо гармонизировать активнее, чем другие периоды, потому что иначе не отнимет денежку. Ну, то есть это все вот так вот, да? А, например, период Раху очень интересен. Раху вообще исполняет все желания. Все, все, все, многие боятся периода Раху. Да ничего подобного. Период Раху шикарно исполняет желания. Но если вы умеете их прогнозировать, зака, э, загадывать, заказывать, силу намерения свою умеете использовать, умеете целеполагание делать, умеете фильтры желания делать, тогда у вас Раху будет работать хорошо, если нет, то он вам пришлет все все ваши страхи, все ваши ужасы, всю вашу злобу агрессию, пришлет всякие дурацкие хотелки, потратите вы на них кундалини, силу своей энергии, Потом будете недовольны, потому что это все фигня была, араху с процентами заберем, вот, поэтому тут очень надо, тут надо знать, надо иметь свой караскоп как минимум, это как руководство, вы на машине ездите, вы же не ездите без прав, и сдавали экзамен, да, на права. А вот, у вас даже у посудомойки есть э, руководство, а у нас с вами, у такого великолепного биоробота тоже есть руководство, как им пользоваться. Соответственно, чем больше знаем, тем лучше живем, да? ну, как бы, совершенно элементарные вещи, обычно, э, то есть, никакой эзотерики. Значит, следующий вопрос такой, я слишком до добрый, и люди этим пользуются как это исправить и надо ли ну да исправить обязательно надо обязательно потому что просто так доброта как бы когда кто-то на нас ездит это нарушение законов ману законов человека законов пору шарпхи мы ни в коем случае не должны никому давать на себе ездить и сами не должны ни на ком ездить потому что это нарушение правила химсы ненасилие которые поят законы ману законы человека. Вот, соответственно, обязательно эти правила надо знать, их просто необходимо знать. И все должны быть равны, и я, и все остальные люди. То есть не я на них не езжу, не они на мне. Вот. Что касается, кому я вообще должен, ну, у меня есть, между прочим, на моем ютубе хорошее э, видео про то, кто кому что должен. Ну, то посмотрите, послушайте вебинарчик. Потому что мы должны своим родственникам Мы думаем, мы им тут добро делаем Одолжение, ничего подобного, мы им должны А вот друзьям уже не должны Мы это просто наше, как говорится Желание понравиться, а уж чужим людям Тем более мы ничего не должны, потому что ну, это Просто наше желание либо доминировать Таким образом, либо понравиться Либо показать свою власть, купить любовь там. Это, это на самом деле Вовсе не доб доброта Часто бывает Это бывает покупка я псевдолюбви, покупка внимания, она плохо заканчивает до 70% негативной кармы. То есть, как только мы делаем добро кому-то, кому не надо было делать это добро, человек должен был сам, допустим, сделать это дело, а вы взяли за него и сделали. Соответственно, 70% негативной кармы мы получаем вместе, и он, и мы. Поэтому, знаете, любимая поговорка, моим же салом по сусалам, моим же по сусалам, да, это вот правда, да, так и есть и правильно, потому что 70% негативной кармы, вас жизнь от этого просто за оттаскивает, не надо, то есть как делать добро, кому, как, когда, это тоже целая наука. И если мы не знаем, как это делать, то мы 70% негативной кармы каждый день огребаем вот этими вот манипуляциями. Чужую работу делаем, оплачиваем какие-то вещи там, которые люди должны были сами заработать. Есть варианты, когда, да, человеку прям нужна помощь, и мы знаем, что он хорошо распорядится нашей помощью. Единичный случай, вот с ним случился беда, я могу помочь, он, я знаю, что он выкарабкается с помощью этих там денег или чего-то, да? А есть такие замечательные вампирчики, которые всегда им плохо. И вы им помогаете, помогаете, им все хуже и хуже. 70% негативной кармы нам с вами обеспечено. Поэтому... Конечно же, надо исправлять эту позицию, но, опять же, чтобы не лукавить, скажем, у всех разная причина этой доброты, абсолютно, ну, доброты в кавычках, у всех разная, и мы должны посмотреть в гороскопе вашем, или хотя бы сделать часовую консультацию на отношения, тоже достаточно одного часа, чтобы эти вещи выяснить. Какие у меня отношения с людьми, почему я вообще вот под них вот все время подкладываю себя да, и все им отдаю, зачем мне это, что это для меня, да? в гороскопе все видно, все видно в гороскопе, и мы можем тогда решить, как этого избавиться, от, от этой нехорошей черты, да, это очень плохая черта. Как астрологи определяют удачное место для переезда? Ведь все города и страны не посмотреть. Ну, там есть целая система, я просто даже сейчас рассказывать про нее не буду. Это система, целая программа, как это делать. Но теоретически, во-первых, нам надо определить в первую очередь, что вообще стоит ли вам переезжать. Потому что есть такие гороскопы, которые заточены на переезд. И там мы видим, этому человеку в другой стране будет лучше, чем в стране рождения. Так? А у кого-то гороскоп заточен на то, чтобы оставаться на родине. Ему будет плохо, куда бы он ни приехал и в каком бы статусе он там не был. Вот, поэтому в первую очередь надо посмотреть, соответствует ли ваш гороскоп, гармонирует ли он с переездом в принципе, если это постоянный переезд навсегда, Да как бы короткий переезд в плане недалекий, да, другой город или там это за граница, но это все надо смотреть как там еще, ну там много хитростей просто это целый отдельный тогда нужно делать репортаж про это и так в двух словах это невозможно сказать, есть программы разные, вот, но очень важно э, понимать, какие у вас планеты, опять же, хорошо работают, какие плохо и в какой части света, а планета отвечает за части света. И вы можете переехать типа в классное место, а там не ваша часть света, потому что там планета, это у вас, которая отвечает за эту часть света, плохо работает у вас, и у вас начнет все сыпаться, иначе непонятно, что вообще за проблема. Вот, тут как бы два пути либо сразу ехать в зону той планеты, которая лучше, либо в зону той планеты, которую вы хотите отработать, да, то есть либо в зону той планеты, которую вы хотите, от которой больше бонусов вы получите. То есть это очень индивидуально, опять же, это надо смотреть в гороскоп, где вам лучше, какая у вас цель, чего вы вообще хотите от переезда, зачем вы переезжаете? Очень часто переезжать вообще не надо. Очень часто человек просто не понимает. Он от того, что сам с собой не может договориться Внутри у него мучения Он думает, что где-то ему будет лучше Нет, ты же себя везешь с собой А от себя не убежать То есть в первую очередь надо внутренние страдания Так сказать, проработать А потом уже ты будешь понимать Спасет ли тебя какой-то переезд Может быть дело-то вовсе не в переезде Ты переехал и все то же самое Потому что ты же не поменялся А там еще сложнее условия Потому что любой переезд в любом случае стресс Поэтому надо понимать прекрасно, стоит ли переезжать, можно ли это делать, насколько вы вообще стрессоустойчивы можете ли вы этот стресс выдержать. Вот, поэтому с переездами так, тут тоже очень индивидуально, есть все как бы, тоже возможности смотреть, все переезды там, ну, да, есть возможности. А следующий вопрос такой, скучаю по прошлым отношениям, которые не восстановить. Это влияет на построение новых, что делать? А, ну, значит, вы не умеете отпускать, да, есть такое понятие мокша, мокша это умение отпускать, это есть такое понятие пурушартха, четыре цели жизни человека на земле, четыре обязанности. У меня тоже есть видео, посмотрите, у меня на канале, на ютубе есть видео про, про это отдельно, очень подробно, вы будете все понимать. Значит, если вы не отпустите старые отношения, у вас новые никогда не начнутся, это сто процентов. поэтому надо научиться отпускать, если они невосстановимы, значит, все, надо это просто забыть, отпустить. Есть очень методы отпускания, есть куча практик, есть, например, такая чудесная практика Колина Типина, американского психолога, у нас есть франшиза на русском языке, вот Это называется радикальное прощение, надо проходить эти радикальные прощения, можно медитативными практиками пользоваться, можно проходить вот программу радикального прощения и надо обязательно отпускать, иначе если вы дверь не закрыли, то соответственно новая дверь не откроется. Это закон Вселенной. Поэтому обязательно надо лучше всего, опять же, конечно, если вы идете к астрологу, он вам говорит четко совершенно почему именно такая причина, почему вы залипаете на этих отношениях, что там вообще-то такое там случилось? Вот это можно анализ сделать и понять, как из этого выйти. Но даже если вы не идете к астрологу, берите программу радикального прощения бывших, да, и проходите эту программу. Какое-то какое прощение и отпускание бывших. Вот это обязательно нужно, иначе новые отношения не склеятся. Для отношений тоже есть определенные упаи, там есть и мантры, есть и определенные действия, которые нужно применять, чтобы отношения завязались. Это мы все даем на консультациях. Я лично даю, не знаю, как другие, думаю, тоже многие дают, и я даю. Дайте хороший астрологический совет нашим зрителям. Вы знаете, что у нас продолжается же год Венеры, который проходит под тремя лунами. И, собственно, еще полгода впереди мы только полгода выдержали, и то с трудом, потому что вот что творится. Да? И у нас задача не меняется. И я до следующего, как говорится, до 23 года буду давать все тот же самый совет. Давайте сейчас работать над отношениями. Нам всем сейчас мы все проходим экзамен по отношениям. Вот, я бы на вашем месте, например, если есть такой серьезный интерес к этому, то сходила бы на консультацию кому-то по отношению, к астрологам. Приходите ко мне, вот, но можете пойти кому угодно, кого вы знаете, кому вы доверяете, да, по отношениям. И это самое лучшее время, когда можно понять, что же у меня с отношениями не так, и что нужно сделать, чтобы оно было так. Это самый большой экзамен по отношениям. Кроме того, все-таки три двойки дают нам ту самую шестерку – это Венера, в зависимости от вашего сегодняшнего положения, это хорошее время, либо заняться здоровьем своим, серьезно заняться, тут тоже можно взять астрологическую консультацию и понять, что у вас не так работает, и заняться, не гадать на кофейной гуще, да, а точно знать, за какими органами надо последить. Вот. И также для романтических отношений хороший год, да, хороший год для как раз встретить партнера, отпустить старого, найти нового, романтические отношения для любой романтики. Если у вас клиентский бизнес, поднимайте цены для VIP и лакшери, но только в том случае, если у вас Венера хорошая в гороскопе, тоже надо посмотреть. Вот Если у вас есть возможности финансовые, то это хорошее время для как бы украшение квартиры, улучшение чего-то, то есть более богато, более красиво, гардеробчик обновить, драгоценности себе купить, обновить, так сказать, линейку личную, вот, то есть вот этими вещами можно заниматься, это хороший год для вот этих вот вещей. Я вас люблю, целую, спасибо большое. Всем приходите ко мне на консультации и на мой канал в YouTube, если хотите просто что-то послушать. Всем пока.